Что может стать изюминкой интерьера вашей ванной комнаты? Стеклянная душевая кабина – лучший способ рационально использовать площадь вашей ванны, а также подчеркнуть ее индивидуальность. Иван и Ольга как раз совершили такую покупку. Но что их отличает? Иван решил купить все в магазине. Как он удивился, когда получил отдельный счет на доставку и монтаж своего заказа «10%».